Вам ну, можно просто ничего не делай, пока я не включу камеру. Густые, высокие леса. Представь, да? Yeah. Ну это реально здоровый был. Блин, сохрану вообще. Не. Yeah? Я не хочу в это верить. Что yeah. же такое жур в дискотека? Там в старинной деревне еще идет на хутора дорога. Вот, в общем-то, нам интересен этот хутор и дорога от хутора. Он даже трекинг сохранен. В uh -huh. прошлый раз как ходили. Серьезно? Да, смотри, какие зубы передние. Скинь. Ой, это. Да, да, да. Волк, это мне надо. Я понял. Ты да, посмотри, сколько костей. Да. Тут... А, вот, а вот а тут ели. Представьте, такие клыки, они вот раздирают реально Ну и корень. Карине... Ну и кабан. Вот мошенник. откуда такая сила. Да, ты представляешь, нижние у него реально длинные. Они вот так уходят сюда. Прям. <музык> а какая разница, как расти? <музык> вот у нас у девушек тараканы, а у вас клещи лосиные. А -а -а. Вон монеты, монеты, ребята. Вопрос, ну, просто Ой. походу Наш сейчас современный Да, 10 копеек современный Залипуха, смотрите Первый раз липуху нахожу Из современных монет С этой 10 копеек стороны С этой 10 копеек стороны Прикол да да. Вот это крутяк прикинь, охотник. Тук-тук. Каждый охотник желает сзади и сидит коза. К вам можно? хрен там. Он сам бы себя на гвоздь не стал забирать. Ну какая. Ой, мальдейте. Так, фаришку кто потерял. Ты смотри-ка, тут со стеклом. Все дела. Оп. и волк. Привет. Привет. И вот оттуда мы Все, труба зовет. В надлежащем виде. На внешнюю сторону кажется, дома копали. А фундамент идет. Вот я главное еще тянет сюда. Я думаю, блин, за рощи не буду. Тут с края монет нашли, дома здесь все-таки покопаем. Что за монета? Ну это николашка походу. Копейка. Оказывается, вот фундамент идет э -э, старинный дом, сто процентов, может даже 18 века, потому что полностью ка камень, полностью фундамент из камня. То есть вот он границы дома сразу видны. Сначала дома пробка. Смотри, не конина, блин. Старая причем еще. себе! Смотри, какой блин. Вот Фигасе, блин, находка. Да, да, у нас типы такой есть. Тип, он такой Да, посмотри, как красавица. Блин, пипет сигнал. Класс. Класс. Значит, все-таки этот дом царского времени. Я так понимаю, это седло. Ну-ка что это? Монету, смотри-ка. Копейка. Прикольно. Блин, супер. Как лево сначала седло, да? Да, я вообще не увидел. Сохран, кстати, вообще классный здесь двадцать восьмой год, смотри, сохранчик. Да и правда. Суперский, на смотри. Фундаменте право. Да, здесь, а здесь кстати, земля, так смотри, она черная, как чернозем. Чернозем вообще хорошо сохраняется. Блин, здорово. Чуть-чуть зеленоватый. Да, крап... но она чистится. Кропление есть. Да, да. Советская. Ом какой-то, ЛТРад. Хм. Смотри, какая старая. Да. Старье. Все, думал, сруба, ли, Смотри, какие железяги -то реальные. О. Знаешь, кто собирает? А реально тяжелый, Килограмм, блин, двадцать, наверное, где-то. Прикиньте, стукнула лампаты походу. Али. Правда, красивый. Взяла бы, да, такую? Да, конечно. Это конечно. Даже пускай он советский. Просто очень интересно, я таких жалко. не видела. Тоненькие. Мне кажется, я его классную, Не. Я не хочу в это верить. Смотри, -ка, пуговица какая. Ну-ка давай. Блин, старая реально она. Кстати говоря, на оборотной стороне пуговки написано Копейкина или Копейкин. Вот здесь уже хоть сигналы каких-то пошли а то как-то скучно копалось. Скучно ему копалось. Дискотеку ему подавай. Да. Слушай. А может, правда замутить свою шурф-дискотека? Ага. Зададим тренд? Да, стопудово. Хотя, может быть, конечно, будет провально, но первая дискач будет Дискотека, вообще. дискотека, вместо палочки, конфеты, самый грамм... Микрофон, микрофон под граммофон. Да. Сразу видно, человек... Не умеет Детство ничего. в 90 девяностых у него прошло. Ой, яблоко, смотри. О, ребята, яблоки есть, можно есть. Да, кусайте пока дают. Конинка тоже. Простенькая, да? Даже не конина, пугается а пугается. Опять. Да. Опять копейки? Сейчас кожа была, да, кусочек натвоил. Блин, еще одна монета. Блин, сохран вообще. Вот это сохран. Даже вот помыть и все. Зелененькая, ты посмотри. Вообще сохран обалденный. Вообще такая патина шикарная просто, все сразу в коллекцию. <смех> о, хе -хе, наш шторы удобные, о, да? кроватка стояла, стопудов. Я ее пропустил, Ой. закопал, а сейчас опять слой снимаю, как бы ногой. И смотри монета М -м? показалась, походу монета. Может, а, -а, -а не... это пуговка. Пуговка, думаешь? Из... Да, пуговка походу. Или монета, или Из... Непонятно. Да, пугается походу, но медная старая. Я зато ее и пропустил, потому что там сигнал такой нечеткий. Да. Я всегда слой кидаю, прозваниваю, потом вот так вот сгребаю немножко, опять прозваниваю. Потому что бывают мелкие объекты. Они вот в этих кусках железа, они просто-напросто исчезают. Ну, их прибор сразу не может видеть. Он железо больше видит, когда железо большое количество. Вот такие вот пропуски бывают. О. Такие объекты пропускают. В общем, здесь, видимо, был какой-то шкаф. Да, могло быть спокойно, потому что а, То есть, в той стороне был было женское трюмо, а в этой стороне сундук, да, например. Я, короче, вот беру вот так вот хлоп. Шелыгаю, да? Да, Шелагаю. и монеты. И монеты вот так вот, я ее визуально вот увидел, вот просто вот так вот землю хлоп. Сигналов, главное, нету, а, а снизу вот сигнал показался. Я ушла То есть, это просто. точно монета? Да Это точно, да. Питак, Она убита, походу. Не, не пятак, походу. Трешка. Трешка? Трешка? Ну, Что-то она такая прям да совсем нехорошая. Насколько ну, ужасно? Но ну, с нее что-то делали. А -а -а. Пытались, наверное, опять кольцо сделать, видишь? Били-били, видишь? Не добили. Просто не успели дырку сделать. Посмотри, какого года. 41-го что ли? Может быть, просто решили. 41-го, представляешь? Блин, еще монеты такие. 41-го года, блин, трешка. Следующий угол пошли. Да. И там дошечка. Да, двушка прям выступила. А с рогатиной ты лучше, Волк, да? Вообще, я за такую Ну, я уже не могу смотреть на то, как ты себе постоянно расшибаешь затылок об эти сучке. Я уже везде развесила какие-то опознавательные знаки, чтобы просто человек не срубил себе случайно глаз, лоб или еще что-нибудь. В общем, вот такой сегодня клуб. Покопали... Нашли копейку 1928 года, двушку 1940 года, трешку 1941 года, две пятнашечки, вот, рамочные. Одна какого года? Одна 1948 -го года, другая. Тоже 48. Да, две пятнашки 48 -го года. Прикольно. Главное, одну вот эту выкопали сверху, а вот это была в фундаменте. Внутри. Это вообще сохран, который в фундаменте был. Шикарно. В общем, неплохой результат, я считаю, да? Да. Нормально, не целый день копали.